Здравствуйте, друзья! Продолжаем рубрику «Точка опоры». В сегодняшнем моменте, конечно же, нужно иметь очень твердую опору, иначе тебя унесет, иначе засосет, иначе возникнут какие-то внутренние или внешние проблемы. Я даю как раз самые твердые основания для сегодняшнего времени. И все мои Мысли, поверьте, они очень конкретны, они очень практичны. На первый взгляд, они философские, общие, ничего подобного. Философия переводится как жизнь, учение о жизни. Так вот, в данном случае эта философия позволяет действительно жить счастливо, долго и без проблем в любой ситуации, даже в такой, в которой мы сейчас оказываемся. Сегодня я предлагаю взять в самую нам точку опоры, в самую такую твердую точку опоры – это честность. Честность во всем. В первую очередь, честность с самим собой. Как много я об этом говорю. В нашей академии это один из главных уроков – быть честным. Когда человек честен, он не болеет. То, что, когда есть болезнь, это уже ложь, присутствует энергия лжи. Когда человек честен, у него нет проблем в семье, потому что ложь разрушает семьи. Когда человек честен, у него нет проблемы с детьми, у него все в порядке с реализацией, с материальным положением. Потому что он честен, он стоит на твердой почве, без лжи. А ложь – это скользкая энергия. На ней очень многие потеряли равновесие и исчезли из жизни. Или живут с большими проблемами. Скажите, в чем же честность должна А во всем. В первую очередь, ответь себе честно. Если ты человек, то ты творец. Ты творец своей жизни. Как ты творишь свою жизнь? Как ты творил ее до сих пор? Кто ты в первую очередь? Потребитель или творец, отдающий миру самое важное, что у тебя есть? Навыки, таланты, любовь, добро. Сколько ты дал добра миру и сколько взял? Чаще всего, если вы честно посмотрите, вы увидите, что отдали значительно меньше. И кто меньше отдает, а берет много, рано или поздно приходит расчет. И вот наша потребительская цивилизация оказывается у того рубежа, где спрашивается, где есть такой экзамен. А сколько ты отдал? И чего ты отдал? Плохого или хорошего этому миру? И кому-то приходится рассчитываться за свой долг, беря автоматы, идти на войну. Именно поэтому, что ты допустил эту войну, допустил войну в себе, ты не развивался, ты не решал те вопросы, которые надо было решать. Ты имел все-таки какую-то ложь в самом себе. Ты достаточно мужчины был. А рядом с тобой достаточно ли женщина? А женщины, задайте себе вопрос. А достаточно ли вы любили мужчин, чтобы они стали настоящими мужчинами? И не допустили войны? А вот сейчас, допустив, они идут туда. Поэтому ложь разрушает. Здоровье человека. Больной человек – это человек, имеющий ложь. Разрушает семьи. Там, где проблемы в семьях, там есть ложь. Разрушает целые рода – там есть ложь. Разрушает общество, государство и мир. Та страна, в которой накапливается большой объем лжи в людях, в гражданах, в управлении, во власти, а сейчас лгут все, самые высокие чиновники лгут, и причем очень сильно лгут. И средства массовой информации вообще уже, наверное, дальше некуда лгать больше, чем сейчас лгут. И это же все никуда не вается. Эта энергия разрушает общество, разрушает личности. И разрушает Землю. Поэтому, дорогие друзья, есть реальная возможность в этих непростых, обстоятельствах жить в мире. Да, да, вокруг может идти война, но ты живешь в мире. В первую очередь в мире с самим собой. Будь честен с самим собой. Ты женщина, если ты родилась в женском теле, а женщина ли ты? А если ты мужчина, родился в мужском теле, а мужчина ли ты настоящий? А отец ли ты настоящий? А творец ли ты? Задайте такие вопросы и начинайте развиваться, начинайте решать эти вопросы. Все сейчас для этого есть. С тем, чтобы ты стал человеком, творцом, стал мужчиной, женщиной, построил гармоничные отношения в семье. Если ты не можешь построить отношения в семье, о чем говоришь? О каком масштабе говорить можно? Тоже нечестность, тоже ложь. Так вот, когда каждый из нас уберет хотя бы каплю вот каждый из нас уберет каплю лжи в любой стране, то он быстро наступит мир. Хочешь иметь мира? Хочешь иметь мира? Будь честен. Вот это самая твердая точка опоры, которую я выдвигаю на сегодняшний день.